Всем привет, вы на канале заработать в интернете, сегодня у меня на обзоре новый жирный кран, который платят раз в час от 30 до 40 сатош, вот я здесь собрал один раз, получил 39 сатош и сразу их вывел на FaucetPay, данный кран он платит без минималки, сразу же на крипто кошелек FaucetPay, вот она выплата. Вот она 39 сатош. Давайте я вам сейчас покажу, как здесь зарабатывать. Проходим регистрацию. Она несложная. Далее переходим в заработок. Здесь вот есть фауцет, и здесь можно зарабатывать, собирая сатоши один раз в час. Разгадывая капчу. И вот мне 33 минуты осталось, чтобы собрать от 30 до 40 сатош. Данный экран реально самый жирный. Такого экрана я еще не видел, чтобы так платил. Далее здесь есть еще второй способ заработка, это просматривание веб-сайта. Вот здесь посмотрели 30 секунд, заработали 8 сатош. Посмотрели 20 секунд, заработали еще плюс 5 сатош. Также здесь есть, мы можем создать свою рекламу. И здесь есть опросы и реферальный конкурс. И еще здесь можно... Купить акции и за счет акций зарабатывать получается от 80 дней по 2 и 5 процентов данный экран я проверил по домену домен куплен здесь на два года и я здесь прикуплю сейчас есть у меня на балансе VZP 3000 сатош я еще здесь прикуплю акции буду здесь зарабатывать без вложений и буду зарабатывать за счет инвестиций. Здесь я выбираю вот, чтобы здесь купить акции, нам нужно сделать депозит. Нажимаем кнопочку депозит. И здесь вот можно перевести либо же на кошелек, на вот этот, либо же вот депозиты через FaucetPay. Нажимаем через FaucetPay, выбираю здесь вот биткоин, здесь 3000 сатош. Нажимаю здесь Submit. Нажимаем здесь подтвердить. Итак, депозит мы успешно сделали. Переходим вот на аккаунт, смотрим на баланс у меня вот 3000 сатош. Переходим вот Invest Now, выбираю здесь три акции, и нажимаю купить. Итак, я приобрел здесь три акции. Нажимаем вот мои акции, смотрим. Я здесь буду зарабатывать. Здесь здесь не пишется, сколько я буду зарабатывать. Ну я вот здесь активировал. Давайте переведем. Получается, от 18 февраля 2023 года мои акции закончат работу. Из трех тысяч тоже я буду получать ежедневно два с половиной процента вот такой друзья кран. здесь можно зарабатывать без вложений можно зарабатывать с вложениями кому он интересен все ссылки будут в описании переходите регистрируйтесь и зарабатывать также здесь будет вот ваша партнерская ссылка вот она здесь здесь есть баннеры Копируйте и будете зарабатывать 10% комиссии от сбора ваших партнеров рефералов. На этом именно все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хороших заработков, всем хорошего дня и всем пока.